Занимаюсь изготовлением нагаек уже 4 года. То есть попала в казачью культуру, выяснила, что свои корни тоже казачьи, и увлеклась плетением нагаек. Осваивала, осваивала, то есть потихоньку дошла до... Дай, пожалуйста. Вот. И такие вот наши уральские нагаики. Усиленная, боевая, с тросиком, с грузом. Волчатки. Волчатки. Научилась работать, чтобы понять, что это такое. Да. Чтобы понять, как И это должно быть вести. правильно, То есть нужно ее уметь держать в руках. захотелось попробовать клубки. Все-таки казаки, кони, ты Нашла мастера, который потомственный пастух отец дед у него плели, и стала делать кнуты пришлось научиться и кнутом работать нога их сделала уже штук 250 кнут пока десятый то есть осваиваю осваиваю разные кнуты разное плетение разные материалы осваиваю но клиенты кто казаки наши уральские оренбурские особенности конструкции кнута, ну вот, традиционный старинный кнут, коленный. Здесь четыре колена. Нравятся именно такие. Длина кнута два с половиной метра. Полная длина 3 метра. То есть плетеная часть два с половиной, полная три метра. И, еще да. Лапунец, и пол, все как положено. Кто-то утрами просыпается под звуки музыка. А, а кто-то по звуке хвоста. Мужчины подходить бояться. Есть такое дело. Теперь с тобой то вот так. А если с вот так, то вот так. Дай второй. Потому что длинный. Дело, задул, У всех бывает первый Если раз, поехали. Будет разбито, ну, вот это, ладно, ладно, ладно. Не обижайся. Так. Раз, До конца не дотягивай. Может быть. Все, подожди. Я, я пробую. Перетягиваю. Понятно, мастера сейчас это сделают. Вот. уже ближе осторожно Ладно, хватит для начала Под головой надо все